Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Приветствую Вас на своем канале Кассандра Астра. Перед Вами сейчас будет прогноз... Ой, свечечки надо зажечь. Такая высокая тут свечечка, левочная такая. Еще, все еще. Прогноз на февраль 2023 года. Для следующих знаков зодиака. Итак, оглашаю. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Итак, начнем суть нашего видео в том, что же будет, а чего не будет в феврале в ваших отношениях, в ваших любовных отношениях. Прогнозировать будем на моих авторских картах, которые называются Океан Любви. Что будет, а чего не будет. И помогут нам сегодня. Простые, классические, цыганские, так сказать, карты. И еще в конце будет подсказка из бабушкиной шкатулки. Итак, что же будет, дорогие мои весы? Висишь, да, мои женщины, девушки, весы. Ну, начну с того, где лучше знакомиться. Ну, вот сами видите, знакомиться лучше тем, кто с нуля. Вторая часть февраля. Хорошо для знакомства. А вообще, кто уже в отношениях, первая часть может дать вам такой какой-то толчок к перемене, к изменению. Вам захочется быстрых каких-то новых изменений, может быть даже чуть-чуть в отношениях. Может быть вы сами захотите внешность изменить э ради своего любимого, ради похода куда-то в какое-то заведение совместно. То есть вот тут интересно, такая немножко подстроечная карта, она в принципе говорит что ты можешь шкуру поменять, внешность поменять, внешность что-то, или цвет волос, или яркую одежду какую-то наконец-то себе купить, которую вы сомневались, допустим. Вот тут такая первая часть месяца, вот такая она что-то будет менять в ваших отношениях. Но и одновременно она говорит, что... Вот тема секса, тут такая, знаете, под вопросом. Тут, может быть, не надо и, то есть во внешности вы экспериментируете, но тема секса как-то вот тут аккуратно. Это первая часть февраля, вторая часть февраля, она немножко качающаяся. Она хорошая, видите, розовый цвет, красный цвет. Розовые розы, алые розы. То есть она немножко плавная, вот такая, но она уже как бы будет восстанавливать после каких-то начала февральских напряжений, я бы даже сказала, и, и январских даже напряжений. Да? И вот, вот тут вот переходный такой перепоночка, а тут уже в хорошее заваливается отношения личные, потому что определенные напряжения уходят, дорогие мои. И дальше смотрим: это что будет. Не будет ощущения, что ты однолюбишь. То есть не будет ощущения, что ты одна на себя все взвалила, а ему все пофиг. Вот такого вот не будет. Все-таки будет вместе, и вы захотите, тем не менее, даже как-то чем-то удивить его. И не будет, не будет какого-то ощущения обмана, не будет ощущения третьего лица. Когда есть три, это карта любовного треугольника, да? Две розы и роза под веером, она там спрятана, завуалирована. То есть не будет, будут натуральные, нормальные, только вы будете в отношениях. И э, я советую, что может быть э, немножко... Может быть, а может быть, и ножка надо заниматься каким-то, может быть, чуть-чуть благоустройством в вашем совместном доме. Карта, она и семейная, но она и рабочая. То есть вот тут как-то совместите. Ну, можно перевести ее все для дома, для семьи. И подсказка вам из моей бабушкиной шкатулки. Умело и вдумчиво иди, продвигайся к своей цели. Не отвлекайся. В феврале лавируй на золотой середине. Вот прямо смотрите, золотая, поиск золотой середины очень часто происходит на протяжении долгих лет у людей знака весы. Да? То есть соблюдайте это, что такое золотая середина. А это даже вы такой немножко негласный, как юрист, вы зашли в компанию, Попытайтесь, может быть, людей помирить, если они там поцапались, да. Вот она мудрая золотая середина. Вот на этом был такой прогноз. На этом заканчиваю в этом видео, дорогие мои весы. Буду благодарна за лайки. Еще больше буду благодарна за донаты. И до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои скорпионши, что же будет в феврале 2023 года? И чего же не будет в ваших личных отношениях с вашим мужчиной? Итак, что же будет, а чего не будет? И помогают нам сегодня добывать информацию простые наши классические карты. Итак, что же будет? Если познакомиться, сначала начнем. Если познакомиться с нуля, то, конечно, после 16 числа, не раньше. А информация теперь для тех, кто уже глубоко в отношениях. Ну, как глубоко? Ну, может быть, хотя бы ну, больше, чем три месяца в отношениях. Не обязательно, что вы уже расписанная пара, да, официальная. Может быть, такие гражданские отношения. Итак, первая часть февраля. Особенно скажу так, ну, особенно у ноябрьских скорпионж будут напряженные все еще, будут периоды претензий, внезапностей, и, возможно, вы чувствуете какое-то напряжение последние, Господи, хотя бы 4 месяца, точно или 3, и вы уходите в себя, чтобы сильно через это напряжение не ударить своей молнии, своего, так сказать, партнера по жизни. Поэтому... Ну, кто знает, может быть, и хорошо, когда мы очень уставшие от внешних напряжений и чужих каких-то ну, энергий или потоков, которых нас жизнь вкручивает иногда. Иногда может быть хорошо в этом эго уйти в себя, но, пожалуйста, этим своим эгоистическим каким-то, ну, какими-то поступками, может быть не надо делиться со своим партнером, потому что восьмерка она такая, внезапности, она может болезненно что-то дать, обиды какие-то, понимаете, то есть и у вас внутри обиды, вы уколете, сделаете этот впрыск скорпиона, и ему сделаете больно, такая, знаете, садистическая любовь какая-то, вот тут надо осторожно, первая часть февраля, Вторая часть февраля, когда вы начинаете оттаивать, вы оттаили, и вау! Бабочки летают, карта влюбленности, красивые карты. Я вот и красивые, смотрите, как красиво да, нарисовала розы, розы, какие-то шарики, какие-то духи, какие-то внезапности, во фантазии, светлые лучи вокруг. Вот. И приятные совместные дороги я, я даже вам советую для улучшения и закрепления своих отношений. Вторая часть февраля, ну хотя после 16 числа, 17 обязательно вместе как-то куда-то съездить. Куда даже если вы с ним едете за компанию или если он с вами едет за компанию, каким там даже полуделовые там дела, темы, все равно это приятно, это заканчивается прекрасным сексом, даже так скажу. Это вот будет. Чего не будет? Не будет вашей какой-то ревности, возможно, вы даже не будете его ревновать к его работе, потому что вы будете пытаться справиться с самой собой, вот тут не просто внутри, как сказать, бульон кипит, и вы не знаете, как его удержать в рамках, да, вот, то есть... Ну, тут интересно, вообще эта карта она у нас говорит, казенный дом или что-то такое. Ну, уж как тут что не знаю. Вот я вам расшифровала, а вы там сами дальше тоже вы умненькие, додумываете, да? Это первая часть февраля, вторая часть февраля вы не будете делать никаких подстроек, вы будете очень естественные. Возможно, вы много, ну, вы так устроены, хочется иногда честно, честности много сказать. И в этом будет ваша прелесть и ваше обаяние. И я бы сказала, что я бы сказала, что возможно, особенно первая часть февраля, дорогие мои скорпионши, спасайтесь каким-то своим творчеством, своим хобби, отвлекайте себя от ненужных гнетущих. Таких мрачных мыслей. И давайте посмотрим, что же подсказка вам советует из моей бабушкиной шкатулки. «Прячься, вертись, как змея, и тогда победа будет на твоей стороне!» От... Понятно? Вот прячься, вот оно эго, но в хорошем смысле карта. Эго, она как бы негативная, но она в хорошее поле легла, да? То есть вот тут надо прятаться. Вторая часть может естественно и все говорить, а первая часть февраля все-таки говорит... Тормозни, и тогда ты много что сохранишь. Буду, вот, дорогие мои скорпионши, буду благодарна за донаты, за лайки. Можете писать внизу комментарии. Можете советовать мой канал своим подругам, знакомым, родственницам. И до встречи на моем канале. А теперь на повестке момента наши дорогие стрельчихи, наши яркие. Наши тоже не всегда для партнеров. Я по клиентам смотрю, по мужчинам-клиентам, у которых жены э, стрельчихи. Не всегда они догоняют, что же вы хотите, что вам надо. Да? Вот. Итак, что же будет в феврале 2023 года, а чего же не будет? Вообще карты все хорошие, скажу так. И берем подсказочки. Так, что же будет? А чего же не будет? О. Итак, что будет? Вообще полная любовь. Полная любовь. Знакомиться можно с нуля, начиная с 10 числа. Полная любовь. Первая часть очень сексуально наполнена, но, в принципе, и вторая часть тоже. То есть какой-то приятный период. Даже если у вас в душе какие-то негативы к мужскому полу накопились, и это вас тоже иногда так подтачивает, но я бы вам советовала, настройтесь на красное, на оранжевое, на любовь, на розовое. Это ваш цвет. Оденьте какую-нибудь бетловочку оранжевую, кофточку красную, что-то такое платье как красно- оранжевая и идите в банк в теме любовь потому что карты шикарные вы в таком э в авторитете у своего мужчины ну прям вообще ну и конечно же я дам совет во второй части февраля ну сделайте какое-то романтическое свидание обязательно чувствуете вот тут да, в сердечке это будет а чего не будет не будет того, что вы захотите отпускать своего мужчину от себя на все четыре стороны или послать его, да, то есть если он поздно задерживается или там по каким-то причинам, то есть первая часть февраля, плюса будет больше, чем минуса, и вы не будете его никуда выпроваживать и отпускать. Это первая часть февраля, вторая часть... Вторая часть, наверное, говорит о том, что вы не будете жалеть, что именно этот мужчина находится рядом с вами. Вообще карты все хорошие. И что такое? Смотрите, подсказочная карта пиковая дама». То есть, смотрите, тут, возможно, первая часть февраля, будьте внимательны со всеми родственницами своего мужчины. Будь то подруги, даже близкие подруги иногда бывают, бывает очень иногда, и с юности остаются. Но сюда входят и сестры. Сюда может войти в эту карту бывшая его, если у него есть предыдущий брак, да. Даже мама вот такая, да. То есть первая часть февраля может дать вам какое-то немножко внезапную ситуацию несимпатичную со стороны родственницы. Это как интрига какая-то. Или до вас донесется какая-то информация, что про вас что-то ляпнули, то ли его отговаривают, то ли вот что-то такое даже. да То есть сама не превратись в пиковую даму. И подсказка из бабушкиной шкатулки вам, дорогие мои стрельчихи, в среду чем-то поделись с человеком, Чтоб болезнь отошла. Очень интересная тема. Иногда бывает, что болезнь это наше внутреннее состояние. Или обалденное недоверие, или еще что. Вот такой был сегодня сейчас прогноз для вас. Буду благодарна за лайки, за подписки, за донаты еще больше. Рекламируйте, рекомендуйте меня своим знакомым. И до встречи на моем канале. Теперь на повестке момента наши козерогши. Наши строгие довольно, очень упорные женщины. Ну, такие упорные вас, не... вот если что-то решили, но ну, все, вас никто не отговорит, не уговорит, ничего. Итак, что же будет у вас в отношениях с вашим любимым мужчиной в феврале, а чего не будет? Вот, смотрите, как интересно, тут уже наша колода «Океан любви» выкладывает нам подсказочки. Итак, что будет, чего не будет. Итак, что же будет? Ну, первая часть может дать выяснение отношений. Ну, и на тему, кто главный, и как-то, то есть, кто правее, кто левее. Особенно это касается тех семей, где есть политические разногласия. Вот тут как-то вот уж найдите или золотую середину, или разводитесь сами, понимаете, если очень совсем там коса на камень нашла. Но, конечно, я всегда против разводов, естественно. Я за любовь, за гармонию. То есть я вас предупреждаю, будут какие-то ругачки. Будут ругачки, возможно у вас будет обида на него, вы будете высказывать, если он материально больше вас приносит, вносит в семью. В теме познакомиться, кто еще не познакомился, я советую после 16 числа, вторая часть февраля, но там надо искать любовь с элементом выгоды, вот тут такая подсказка. То есть первая часть вот такая у тех, кто уже в отношениях, могут быть разногласия. Тут еще разногласия могут быть и на тему наследства в том числе какого-то, если, допустим, тема актуальна. Вторая часть февраля, ну... Такое ощущение, что будете обсуждать какие-то материальные вопросы. То есть вот тема вот какая-то материальная, она тут прям лежит по всему месяцу. Что это такое, я не знаю. Но надеюсь, что вы найдете э -э консенсус, вы найдете э -э вот золотую середину в этой истории. Это будет. Чего не будет? Не будет внедрения в ваши отношения какой-то магии. Даже если кто-то сходит, что очень возможно, какой-то враг, вражина, она или бывшая жена, или какая-нибудь сестра, зараза, чья-то, да, вот, если кто-то куда-то исходит на какую-то магию, эта магия окажется, ну, такой или очень слабой, или, ну, или шарлатанской даже, вот. То есть тема магии стоит, но эффект будет слабоват. Первая часть февраля. Вторая часть февраля. У вас не будет ощущения, что вы одна, и только вы любите, и вы тянете всю, всю лямку, лямку вот в семье, да, потому что вы очень уйдете в какой-то такой процесс. Я бы даже советовала вам какой-то совместный. Это, знаете, как будто совместно. Мы или родне помогаем вытянуть какой-то бизнес, или мы задумали вместе, вдвоем, но в том числе вот ваша семья, он и вы в теме, то есть вам будет не до выяснений таких отношений, вам вот не до этого будет как какого-то, да, кто главнее, кто не главнее. Тут как-то будет, вы будете биться за общий момент благосостояния, за общий объем, видите, какой тут мешочек, да, за объем благосостояния вашего союза. И какая подсказочная карта. Вот да, она рабочая. Она говорит, да, впредись в монотонную историю. Если у вас уже есть какой-то бизнес, и если он притормозился вследствие, сами понимаете, что творится в мире, ничего, не бросаем, тянем дальше лямку. Это когда-то все закончится, разрулятся, мирные переговоры произойдут, я надеюсь, в конце года хотя бы, да. Будем надеяться, будем надеяться. Или частично, но в конце года, чтобы они произошли. Вот И тогда все, бывают моменты такие затишья, понимаете, и это надо понимать. Ну и тем более, дорогие мои козерогшие, к вам в квадратуре до мая будет Юпитер. И поэтому до мая у вас многое может затормозиться, как остановиться. И в этот момент даже я бы вам не советовала оформлять какие-то бумаги. А они пойдут оформление с большими тормозами. Да? Даже если вы вот тут задумаете, очень медленно надо разворачивать эту улитку бизнеса. Очень медленно. И давайте посмотрим, что же, какая подсказка вам из моей бабушкиной шкатулки. Если часто чем-то хвастать, это можно потерять. В цифре 11 будь осторожна. Вот такая подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты. Пишите комментарии под видео. И до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои водолейши, я рада, что вы посещаете мое видео, уважаемые мои водолейши. Итак, что же будет в феврале 2023 года в ваших личных отношениях? А чего не будет? На чем стоит блокировка, а на чем где-то вот открыты врача? Сегодня нам будут помогать простые карты в том числе. Ничего не будет. Итак. Что будет? Будет эффект платонической любви. Это платоническая любовь, когда нас любят, как хрустальную вазу носятся с нами. Почти нет секса, можно сказать. Это кто в отношениях, кто еще не в отношениях. Ну, мне даже сложно тут сказать. Но все-таки лучше знакомиться, конечно, до 16 февраля. Вот мой вам совет, да? Итак, кто в отношениях? Может быть, не надо терзать своего партнера, может быть, он ушел весь в дела, в какие-то, смотрите, много очень крести, все в деловые, все разруливают какие-то дела, пашут как лошади, как я говорю, и поэтому пусть он работает, он же не по бабам ходит, как говорится, да? Пусть Кай работает э, вот так. Возможно, в вашей семье какие-то темы такие очень материальные, почему летают в воздухе, Потому что вторая часть февраля может дать вам определенные где-то разногласия. Он скажет, давай вот эту сумму сюда вложим, там в ремонт. Или там. А вы скажете, нет, я хочу себе машину. И вот тут немного вторая часть февраля, на всяком случае после 19-го, похоже на то, могут быть определенные разногласия. То есть кто в доме главный, кто старший и кто прав то что. Ну, я так понимаю, дорогая моя, вы, как вы водолейшая, конечно, разрулите все в свою сторону. В принципе, вы умничка и умеете все аргументировать. Но, тем не менее, вот такие терки возможны. Это такой, такая карта, я называю ее Васильки. Вроде тема ничего, да? Но тут одна монетка, тут три монетки. То есть, вот как разногласия. Куда вложить? Что? Вот немножко тут эта карта такая когда люди трутся, трутся, понимаете, когда не гладко идет, а вот со спотыгачем каким-то, вот это будет. Чего не будет? Не будет какой-то зависти к вам или от кого-то зависти. Ну, это хорошо. Самое главное, вы вырубаете свои зависти, потому что зависть это очень дорогой продукт для вашего здоровья и для вашего счастья. Ну, значит, это говорит о чем? О том, что в первую часть февраля вы не очень-то будете кому-то рассказывать из своих знакомых или подруг, рассказывать, какие у вас изменения в доме происходят и как вас, ваш муж, возможно, в последнее время немножко как-то странно себя ведет. Вот такой момент. Вам будет не до этого, вы будете работать. Первая часть февраля. Вторая часть февраля. Вторая часть февраля. Ну, конечно, эта получерная роза на этом поле говорит о том, что хотелось бы больше любви, но вот, ну, не будет той суперлюбви, и это вас может превращать в пиковую даму, дорогая моя, понимаете? Вы злючка, колючка, можете даже лишний скандальчик закатить на тему, как ты падла, куда ты потратил деньги, да? Тут вот осторожно, вот я советую, дорогая моя, вот тут все-таки осторожно, особенно, особенно, дорогие мои, э февральским водолейшим. Вот не советую тут в конце месяца февраля, вот как-то пытаться доминировать и психологически зажать в угол своего партнера. И давайте посмотрим, что же бабу моя бабушкина шкатулка вам советует на этот месяц. Тот, кто очень много хочет, может остаться ни с чем. Кто, скоро кто-то рядом покажет себя с лучшей стороны. Вот это очень интересно. Вот была такая информация, дорогие мои. Ставьте лайки, проверяйте подписки. Ютуб иногда теряет там какие-то настройки. Рекомендуйте меня своим знакомым и до встречи на моем канале. Ну, а теперь на повестке момента наши рыбки. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, о чем же вам расскажет моя авторская колода Океан Любви про февраль 2023 года? Итак, что же будет? Ух ты, а чего не будет? Интересно, как там было? Вечер перестает быть томным. Итак, что же будет? Ой-ой-ой-ой, ничего не будет. Ну, смотрите, вот даже верхний ряд очень сильно даже подсказал, что же будет. Будут какие-то разногласия внезапные. Денежного характера. Возможно, еще второй вариант разногласия могут быть и скандалы на фоне какой-то ненужной информации. Может быть даже какой-то сплетник, который приползет к вам. И дорогие мои рыбки, особенно мартовские, вот тут не увлекайтесь. Вы можете в этот период из мухи сделать стадо слонов. И если вы начнете пилить своего или даже, не дай бог, скандалить, ну умно тогда вы же ум, умненькая у нас да интригующая рыбка вот если вы начнете вот на фоне своих каких-то фантазий его расчехлять вот это может закончиться скандалом и с его стороны то есть вот тут осторожно это первая часть февраля вторая часть февраля, февраля какая-то магическая она может вам вернуть что-то кармическое даже как кармический возврат за те козни или какие-то подляночки, которые вы кому-то делали. Или если вы экспериментировали в магии, вот вторая часть февраля может дать вам какой-то бумеранг. Э -э Осторожно, сами тут в магию не лезем. Для тех, кто не познакомился, ну уж даже и не знаю, что тут советовать. Ну, скорее всего, давайте возьмем центр, то есть с 10 по 18 февраля. И то будьте осторожны, изучайте персону. Может быть, он очень яркий для вас. Может, он это для тех, кто будет знакомиться, да. Слишком темпераментный. Обращайте внимание на какую-то взрывную такую волну в человеке. Если вы обнаружите на втором свидании, то скорее всего отпускайте его к следующей даме, да, скажем так. Это будет. Чего не будет? Не будет. Темы третьего человека. Не будет то, когда и вы на злоб хотите пойти там с каким-то Васей загулять. Вот этого не будет. Не будет всплытия вашего супер-эго. Возможно, потому что будет не до этого. И подсказка из бабушкиной шкатулки: выключай излишнее любопытство, проявляй свои таланты. Спасибо за просмотр и до встречи на моем канале.